Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Право на жизнь». Очень давно, когда вас еще не было, но вы в определенном смысле еще были, находясь в теле сперматозоида, вы достигли яйцеклетки, вы были одним из миллионов, и вы добились «Права на жизнь». Вы оплодотворили яйцеклетку. Вы превратились со временем в эмбрион и родились на свет. Вы достигли цели, вы бессознательно, абсолютно бессознательно победили. И вот вы уже дышите, вот вас уже на руки взяли родители. Первый крик. Спустя какое-то время начинаете узнавать родных близких и улыбаться, потом громко смеяться. Потом ходить, что тоже победа. Потом учиться за себя постоять, тоже победа. И так далее, и так далее. Но проходит 20, 30, 40, 50, либо 60 и 70 лет, и вы вдруг понимаете, что сломались. Вдруг стало больно, одиноко, тяжело, невыносимо. Еще страшнее, когда становится безразличным. Когда приходит разочарование и на вопрос, стоит ли жить и что делать дальше, вы не знаете, что ответить. Это уже точка невозврата. Вы перешли переступили черту. Так что же произошло? Что вас сломало, когда вы всю свою сознательную и бессознательную жизнь рвались к победе и добивались ее? Как можно вообще в течение жизни в чем-то разочароваться и опустить руки? Не существует в мире, в природе того, чтобы вынудило нас перестать жить и дышать, перестать действовать, любить, творить, стараться к чему-то добиваться, чего-то добиваться и к чему-то стремиться. Такого в мире нет. и вы глубоко ошибаетесь, либо уже ошиблись, что считаете, если считаете, что наступил тот час, когда вам пора сложить руки, либо погонет жить самоубийством, либо смириться с тем, что уже вас задушило, что уже пришло в вашу жизнь. Все очень просто. Вы ослабли, вы забыли, кто вы. Вы забыли, откуда вы пришли и куда идете. Осмотритесь вокруг. Все в мире сотка, из желания жить. Солнце изо дня в день просыпается и будет нас. Тоже делает Луна, тоже делают и Звезды. Дождь, снег, любая погода. Листья, цветы, деревья, растения, животные, люди. Все стремится к развитию. Неважно, что ждет в конце. В конце у всех всегда конец один. Но не стоит об этом думать, ибо это есть часть жизни. Вам стоит подумать над тем, что вы должны и обязаны, а главное, можете сделать, еще живя. Слыша свой пульс и чувствуя стуки сердца. Имеете ли вы право разочаровываться и падать духом, когда столько вы уже когда-то добились? Это нечестно предавать себя. Это глупо и неразумно сдаваться. Неважно, сколько пройдено и сколько еще осталось пройти. Путь, он вечен. У него нет горизонта. Это дорога – вечность. Нужно просто идти. Смотреть вперед, улыбаться, радоваться, радоваться жизни, получать то, что достигли сами и то, что вам брать позволено. Но никогда нельзя останавливаться, не смотреть назад, не разочаровываться, не опускать взгляд тоже не стоит. Просто идите. Не позволяйте себе падать духом. Вспомните, что однажды произошло, а вы победили, вы получили право на жизнь. Так держите это право, высоко в небе над своей головой, радуясь и немного хвалясь тем, что вы уже победитель. Не забывайте об этом. Спасайте себя, помогайте себе и будьте примером для людей и для мира. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.